Привет всем, меня зовут Борис. В мире много фильмов, но мало хороших. Я расскажу вам о лучших фильмах с участием ваших любимых актеров. У нас на канале есть четыре плейлиста. Это четыре направления. Вы можете подобрать видео по своему вкусу. Спасибо за внимание и до новых встреч.